Коллеги, я рада вас приветствовать. Пожалуйста, уточните, все ли хорошо у нас со связью. Если все хорошо, поставьте, пожалуйста, плюс в наш чат. Если есть проблемы со связью, поставьте, пожалуйста, минус. Жду ваших ответов. Пока подключаю презентацию. Так, поставьте, пожалуйста, плюс. Все отлично. Да, вижу, что все хорошо со связью. Мы сегодня с вами поговорим об электронном актировании. Наш вебинар... В первую очередь сегодня будет интересен участникам закупок. Мы поговорим о тех аспектах, которые интересны участнику закупок, в части именно исполнения контракта с учетом новых требований а именно поговорим про электронное актирование, про обмен электронными документами с учетом исполнения контракта. Сегодня я расскажу о том, что нас ждет в ближайшем будущем, то есть в 2022 году, и расскажу о том, что уже вступило в силу, что заказчики активно применяют на практике, ну и, соответственно, к чему участнику закупок необходимо подготовиться. Итак, для начала мы с вами определим основной вектор собственно нашего вебинара. Мы поговорим с вами, во-первых, о том, что такое электронное актирование, поговорим про порядок оформления документов о приемке и следующий основной наш вопрос, это будут электронные документы о приемке и корректировочные документы, то есть каким образом происходит формирование данных документов. Итак, электронное актирование в единой информационной системе – это формирование и утверждение документов о приемке товара, работы или услуг с использованием функционала единой информационной системы. То есть, иными словами, это формирование тех документов, которые необходимо для того, чтобы, собственно, подтвердить оплату, точнее подтвердить поставку товаров, работу, услуг, в дальнейшем провести оплату, и специфика этих, специфика этих документов заключается в том, что это документы электронного формата. Так, по поводу мерцания строки браузеров презентации, да, к сожалению, техническая такая особенность есть, она на стороне производителя, поставщика системы, через которую мы проводим вебинар, поэтому, ну, к сожалению, вот в таком виде придется посмотреть презентацию, ну, либо, если совсем неудобно, то, пожалуйста, прошу вас, слушайте. На записи, надеюсь, что этого не будет, но, вот, к сожалению, я со своей стороны эту проблему устранить, вы не могу. Итак, заказчики и поставщики наделены возможностью использования функционала единой информационной системы по обмену электронными документами в части именно исполнения контракта. То есть сам функционал по электронному актированию, он уже реализован на сегодняшний день, он уже реализован э, достаточно длительный срок, но суть в том, что не все заказчики обязаны, Сегодня, в 2021 году, этот функционал применять. Естественно, как и все остальное новое, не всегда это воспринимается с воодушевлением, не все заказчики и, соответственно, поставщики а, хотят работать в обновленном формате, и пока есть возможность этот обновленный формат не использовать, многие заказчики и, соответственно, участники закупок с радостью работают по старинке, то есть обмениваясь документами, как обычно, в виде бумажных документов. Но есть тот э, блок заказчиков, который на сегодняшний день уже обязан это электронное актирование применять. Эти заказчики при э, публикации документации извещения о закупке указывают, что э, при исполнении контракта, соответственно, будет происходить обмен закрывающими документами исключительно в электронном формате. Поэтому, уважаемые участники закупок, если вы увидели в документации о закупке, что вот такой вот формат обмена документами предусмотрен на этапе исполнения контракта, здесь уже совершенно однозначно придется именно работать по новым требованиям и правилам, то есть на этапе исполнения контракта обмениваться документами, закрывающими в ЕИС. И при применении электронного актирования тех документов, которые формируются в электронном формате, их достаточно. То есть на бумаге дублировать здесь документы не нужно. Но на практике, конечно же, все же встречаются ситуации, когда даже сам заказчик просит все-таки продублировать сведения еще и на бумаге. Но от этого мы пока никуда не денемся, наверное, даже когда уже повсеместно вступят изменения в силу. Закрывающие документы создаются в цифровом фор формате. Эти документы, которые создаются посредством электронного актирования, они приравниваются к тем документам, к которым мы привыкли, то есть к бумажным документам. Об этом сказано в совместном письме налоговой службы и казначейства. Реквизиты вы видите на экране, причем это письмо еще 2019 -го года. Вообще электронное актирование планировалось к вступлению в силу к вступлению в силу достаточно давно, но в связи с тем, что были более существенные нововведения, точнее, более насущные проблемы, связанные с пандемией. Соответственно, и э, вот это вот электронное актирование, его несколько двинули на более такой поздний период для э, реализации. По плану в ближайшее время электронные акты полностью заменят бумажные документы. Это первый шаг к автоматическим оплатам по контрактам, а также к переходу от ручного ведения реестра контрактов к автоматическому. А по поводу того, что это ближайшее время, это уже совершенно точно, это перспектива 2020, 2022 года. Таким образом, все а, те бумажные документы, которыми мы с вами обмениваемся, обмениваемся, и по сей день с заказчиком они уйдут в прошлое, на смену им придут исключительно электронные документы. Так, далее. Задача электронного актирования. То есть, конечно же, возникает вполне справедливый вопрос. Для чего, для чего обмениваться теми документами, которые в стандартном виде существуют, в виде бумажных документов в электронном формате? Реализация нового формата приемки призвана упростить работу как заказчика, так и участника закупок. Оптимизация закупочного процесса и переход на электронное актирование решает ряд вполне конкретных определенных задач. Это упрощение и ускорение согласования приемки, это обеспечение своевременности оплаты, сокращение бумажного документа оборота, снижение риска технических ошибок, обеспечение идентичности информации из контракта и закрывающих документов, возможность сбора статистических данных, оптимизация закупочного процесса и повышение прозрачности системы закупок». 360-й федеральный закон, который э, был принят в июле этого года, он нес изменения в 44-й федеральный закон. И с учетом этих изменений говорится следующее. То есть обмен электронными документами на этапе исполнения контракта будет происходить исключительно с учетом электронного актирования. То есть здесь уже совершенно точно, что изменения в сети... Мы ожидаем вступления в силу, но вступление в силу не за горами. Поэтому, если вы, например, нашли закупку э, и увидели, что по результату проведения процедуры в электронном формате предусмотрен обмен документами, на сегодняшний день это такая уникальная возможность потренироваться. Не все заказчики с радостью э, используют электронное актирование, но есть определенные организации, для которых уже в этом году применение электронного актирования является обязательным элементом. То есть на этапе исполнения контракта, обмен, выставление изначальных документов участникам закупок, обмен документами происходит в электронном формате. Электронная приемка по 44-му федеральному закону с 2021 года стала обязательной для определенного вида заказчиков. Виды заказчиков утверждены соответствующим распоряжением правительства, реквизиты вы сейчас видите на экране, за номером 1659Р от 18 июня текущего года распоряжение правительства утверждает перечень заказчиков. Это главные распорядители бюджетных средств ГРБС, которым, как получателям денег из федбюджета необходимо предусматривать уже в 2021 году использование электронное актирование. То есть в госконтракте, так, в госконтракте указываются сведения о том, что формирование и подписание документов, которые необходимы будут для закрытия этого контракта, происходит исключительно посредством функционала единой информационной системы при помощи личного кабинета участника закупок и личного кабинета заказчика. Вот здесь это вот очень важный элемент, который заключается в том, что первичное выставление документов, конечно же, это задача участника закупок. Поэтому вот здесь вот будьте внимательны. Если вы увидели, что по контракту уже на сегодняшнее время предусмотрено электронное актирование, для вас это должен быть своеобразный сигнал того, что при исполнении контракта, при, например, закрытии определенного этапа, вы не выставляете документы в виде бумажных документов, а вы выставляете документы в своем личном кабинете единой информационной системы. Изначально, когда заказчик указывает соответствующие сведения о том, что по контракту будет обмен документами в электронном формате, он в своем личном кабинете, в свою очередь, нажимает определенную галочку. То есть, таким образом, в этом году функционал электронного актирования становится доступен. И у поставщика, соответственно, появляется такая возможность в личном кабинете ИИС сформировать закрывающие документы. Поэтому не ждите никаких дополнительных сигналов от заказчика, звонков и так далее. А знаете, что у вас поставлен, например, товар, подошло... Время выставления соответствующих документов заходите в личный кабинет единой информационной системы и там выставляете эти документы. Как это сделать, я сегодня расскажу. В рамках электронного документа оборота в процессе исполнения государственных контрактов возможно формирование следующих документов. Это документы о приемке, это счета фактуры там, где они применимы. Естественно, те документы, которые мы выставляем посредством функционала единой информационной системы, они по своему назначению имеют, соответственно, сходные функции, точнее, даже можно сказать так, что идентичные функции с учетом документов, закрывающих документов документов о приемке, но вот э, внутри документа отличаются от э, тех стандартных бумажных документов, которые мы выставляем. В случае, если уже в текущем году заказчик э, по вашим контрактам указывает, что применяется электронное актирование, и вот здесь вот э, отмечу, что да, у нас есть перечень тех заказчиков, которые обязательно применяют электронное актирование в этом году, э, указан перечень в распоряжении 1659СР. Но другие заказчики, у них тоже есть такая возможность, даже несмотря на то, что для них в этом году не обязательно применение электронного актирования, все равно такая возможность использовать обмен электронными документами посредством функционала ИИСа у них уже есть, но используется она по желанию заказчика. Поэтому будьте внимательны, даже заказчик не из этого списка, не из этого перечня, все равно может установить в контракте требования об обмене документами в электронном формате. В этом случае, если вы работаете с контрактом, по которому в дальнейшем при исполнении контракта предусмотрен обмен документами в электронном виде, вам необходимо будет в соответствующее время, когда необходимо готовить именно закрывающие документы, зайти в личный кабинет единой информационной системы, Здесь обязательно проведите первичную настройку прав доступа, причем сделать это можно заранее, даже когда у вас нет на повестке дня контракта, по которому нужно выставить закрывающие документы. Нужно будет зайти в свой личный кабинет, далее здесь вы в личном кабинете права доступа, права пользователя проверяете, уточняете, что у вас под тем пользователем, под которым вы будете вставлять закрывающие документы, указаны все права, администратор, уполномоченный, специалист. И, соответственно, все это можно увидеть, найти, отредактировать, опять же, в личном кабинете единая информационная система. Далее раздел слева вы выбираете. Это раздел контракты и уже внутри раздела «Контракты» у вас будет доступен фильтр. Вы выбираете те контракты, которые находятся на исполнении. Если, например, у вас контракт имеет другой статус, то, соответственно, возможности выставить документы о приемке в электронном формате не будет такая возможность доступна. Другая ситуация. Например, вы заходите в свой личный кабинет, выбираете соответствующий контракт, знаете, что по нему необходимо в ближайшее время выставить документы, но не находите соответствующие кнопки для создания документа о приемке в электронном формате. То есть попросту, да, контракт на исполнении, но соответствующего значения в поле создать документ нет, либо кнопка неактивна. Здесь нужно в этой ситуации проверять, действительно ли документы обмен документами происходит в электронном формате. Если нет, если заказчик такую возможность не предусмотрел, то стандартно до конца этого года, вы, соответственно, по любым контрактам, которые не относятся к ГРБС, можете обмениваться документами, как обычно, в виде бумажных документов. Далее, нажимаете на кнопку «Создать первичный учетный документ», заполняете форму в разделах, которые не сформированы в автоматическом режиме. То есть часть сведений будет уже заполнена автоматически на основании данных из контракта. То есть не зря предусмотрено автоматическое электронное актирование. То есть все идет к тому, что и заказчик, и поставщик будут заполнять информацию по минимуму и в контракте, и непосредственно в документах о приемке, поэтому здесь вы заполняете только то, что, соответственно, является обязательным, отмечены будут поля в качестве обязательных, и именно тот раздел, который относится к вам, то есть к участнику закупок. Вы увидите, будет в личном кабинете при открытии уже документа о приемке Соответствующий а, раздел, который будет называться титул поставщика, это как раз ваш документ, а, точнее, ваши сведения для заполнения, и а, титул заказчика уже. После получения документа, заполнен, собственно, таким образом, документ о считается оформленным. Утверждаете акт с помощью электронной подписи и направляете его в госучреждение. Все это происходит автоматически, то есть после заполнения электронного документа нажимаете на соответствующую кнопку «Подписать и направить». Документ в этот же момент уходит заказчику, и заказчик его в своем личном кабинете видит. Точнее, он его видит даже еще до отправки, но заказчик после отправки с вашей стороны будет видеть, что документ находится у него на его стороне, и доступны действия именно для заказчика. Ну и, соответственно, после выполнения всех действий по формированию документа о приемке реализуем поставку. Ну, а сейчас мы с вами более подробно разберем сведения, так, да, вижу. вижу вопросы, чуть позже я на них отвечу. Сейчас предлагаю все-таки не отвлекаться от презентации. Шаг первый. Настраиваем mm -hmm. право участникам на подписание электронного документа, где мы это делаем. Мы это делаем в личном кабинете единой информационной системы. Здесь мы нажимаем на вот такого вот человечка в правом верхнем углу. У нас открываются разделы личного кабинета, все они находятся слева. Выбираем раздел «Администрирование» И в разделе «Администрирование» мы проставляем галочки напротив полномочий. Если один и тот же сотрудник создает и подписывает документы, то мы проставляем все галочки. Есть возможность разделить функционал. То есть кто-то будет только создавать документы, кто-то руководитель организации, например, будет эти документы подписывать. Доступны следующие права. Подписывать счет фактуру, передавать продукцию, оформлять документ о приемке. Такие вот функции в личном кабинете доступны. Для работы с документами о приемке, корректировочными документами, необходимо авторизоваться в личном кабинете поставщика и в вертикальном меню, которое находится слева, необходимо выбрать раздел «Контракты». В левой части отображается перечень контрактов с фильтром для поиска, а в правой части отображаются документы о приемке корректировочные документы, которые принадлежат конкретному выбранному контракту. Поэтому вначале мы выбираем контракт, потом мы уже переходим в саму карточку контракта и работаем непосредственно в выбранной карточке контракта. Вот так вот это все будет выглядеть. То есть здесь слева мы выбрали тот контракт, который нам нужен. Если у нас много контрактов, используя фильтр, мы выбираем именно тот контракт, который нам необходим. Далее перешли уже непосредственно в саму карточку контракта. Вот здесь вот видим контракт номер от такого-то числа. И напротив есть фильтр. То есть можно еще и дополнительно внутри тоже отфильтровать информацию по тем параметрам, которые необходимы. Обращайте внимание, чуть ниже блок, который относится к статусу. Вот Как раз формирование закрывающих документов в электронном виде будет доступно только по тем контрактам, у которых статус исполнения. И для того, чтобы создать соответствующий документ, Приемки мы нажимаем на вот эти вот точечки, которые расположены правее. Статус исполнения и соответствующие точечки. Далее создаем документ, который актуален для конкретного контракта. И все электронные документы, если у вас их будет несколько, все они будут ниже списком указаны. Вообще 360-й федеральный закон э, наконец-то э, ввел, есть, э, своим э, своей нормой оформил понятие, которое относится к этапу исполнения контракта. Несмотря на то, что э, у нас на слуху это понятие этап исполнения контракта, собственно, при исполнении государственных муниципальных контрактов мы всегда используем понятие этапа исполнения контракта, если контракт, соответственно, разбит на этапы. В самом законе в сорок четвертом не было соответствующего понятия, которое бы конкретизировало, тот, конкретизировало то понятие, которое мы, собственно, подразумеваем, когда говорим отдельный этап исполнения контракта. Но ввиду того, что электронное актирование будет применяться повсеместно, соответственно... Введение самого понятия в нормативную правовую базу необходимо, поэтому 360-й федеральный закон наконец-то нам дает понимание о том, что же, что же, собственно, подразумевает законодатель под отдельным этапом исполнения контракта. И Вот здесь вот если вы эволюцию законопроекта прослеживали от первого чтения до третьего чтения, до, соответственно, принятия закона мы видим э, саму э, эволюцию понятия отдельный этап исполнения контракта. То значение, которое подразумевалось изначально, претерпело существенные изменения и в конечном итоге приняли такой наиболее э, оптимальный вариант, который, собственно, дает нам исчерпывающее понимание, что может быть э, принято э, под отдельным этапом исполнения контракта. И в этом плане, конечно, будет проще и заказчикам, и поставщикам выделять, собственно, те этапы, которые будут прямо э, соответствовать букве закона. Далее. При создании первичного учетного документа, э, после того, когда мы нашли нужный контракт, мы э, переходим в поле правой части страницы. В меню мы выбираем нужное действие. У поставщика есть возможность создать три вида документов. Это создание документа о приемке, это создание счет фактуры, это загрузка документа из файла. Выбираем пункт в случае, если наш выбор это создание документа о приемке, мы выбираем его в двух случаях. Первый случай, когда мы хотим сформировать отдельно документ о приемке, например, акт. Второй мы формируем УПД, универсальный передаточный документ. Документ, который одновременно выполняет функции и акта, и счет фактуры. То есть, соответственно, если нужно создать документ о приемке, мы создаем тем самым либо акт, либо мы формируем универсальный передаточный документ. В случае там, где это применимо, мы создаем счет фактуру, выбираем пункт «Создаете счет фактуру» в виде именно отдельного документа. И загрузка документа из файла. Вот здесь вот сразу хочу отметить, что не всегда корректно работает соответствующий функционал, поэтому будьте готовы к тому, что возможно. Такое, что не получится загрузить документы с файла, но как обещают, что к 2022 году все это будет работать, и, соответственно, и заказчики, и участники закупок, в свою очередь, смогут функционалом загрузки документов из файлов путем обращения к другим системам использовать соответствующую функцию. Выбираем пункт «Если хотим загрузить документ, который сделали во внешней системе бухгалтерского учета, документ обязательно должен быть в формате XML». Поэтому вот здесь вот обязательно учитывайте этот факт. Естественно, что в другом формате документ и на сегодняшний день, и в дальнейшем, в 2022 году, тоже подгрузить не получится. Пока речь идет только о том, что это документ в формате XML». Далее, выгружаем сведения контрактов. При выборе осуществляется выгрузка в файл сведения отдельного контракта. Уведомление о доступности формирования документов о приемке в электронной форме. При выборе отображается окно уведомления, которое подтверждает возможность формировать документы в электронном виде. То есть это вот, ну, такой определенный шаг назад. Еще раз хочу проговорить этот момент. Что когда вы переходите в конкретный контракт, у вас здесь, где статус контракта, красным выделено, выгрузит сведения контракта, и здесь же будет уведомление о доступности формирования документа о приемке в электронной форме. Если такая функция не предусмотрена с учетом этого контракта, а предусмотреть ее может заказчик, то, соответственно, вы обмениваетесь документами, как обычно. Уже не прибегая к функционалу единой информационной системы. Далее, электронный документ о приемке содержит следующие вкладки: это общая информация, это контрагенты, товары, работы, услуги, факт передачи товаров, работы, услуг, подписанты, дополнительные документы, факт подписания. И э, вот здесь вот внутри мы с вами э, разобрались, что есть несколько видов у нас документов о приемке, но внутри самих документов есть некие отличия. Вот, например, счет фактуры не будет в вкладке факт передачи товаров, работы, услуг. Вкладка общая информация для документа о приемке отличается от счет фактуры. То, то есть вот те э, особенности и свойства, которые присущим, определенным документом о приемке. В случае, если это счет фактура, то, соответственно, с учетом той информации, которая должна быть указана именно в счет фактуре. Остальные вкладки мы заполняем аналогично, то есть здесь нет никаких отличий от, собственно, в зависимости, точнее, от видов документов. И для нас, для участников закупок, необходимо заполнить только те сведения, которые относятся к титулу поставщика. После заполнения необходимой информации утверждаем акт с помощью цифровой подписи и тем самым мы его направляем в госучреждение. Участнику рекомендуется после направления документа учреждения, учреждение, то есть заказчику, отслеживать статус документа. Следите за статусом документов, причем наглядно будет ясно, какой статус имеет документ. В зависимости от того, на каком этапе находится документ о приемке, будет разная подсветка разного цве... разных цветов. Серый цвет подсветки означает, что это проект документа, желтый означает то, что документ направлен в адрес уже учреждения, то есть в адрес заказчика на рассмотрении находится у заказчика, но пока еще не произошло подписание этого документа со стороны заказчика. Зеленый цвет означает то, что документ подписан, и красный означает то, что отказано в подписании документа. То есть в единой информационной системе реализован функционал по отказу, отказ приемки, то есть как бы мы сказали простым языком, приемки отказано. То есть, таким образом, если вы, например, направили документ, закрывающий заказчик, он вам вернулся, и он подсвечен красным цветом, сразу заходим в этот документ, смотрим, по какой причине было отказано в приемке. То есть, здесь, конечно, лучше действовать без промедления, и а, вам вообще в инструкциях говорится, что приходит по каждому действию соответствующее уведомление в личный кабинет, и на электронную почту, но вот как, например, на моей практике, все же лучше самостоятельно заходить в личный кабинет и все это вручную, так сказать, проверять. Есть помимо цветовых обозначений разные иконки, которые тоже имеют свое значение серый цвет иконка листок означает, что поставщик создал проект документа. Зеленый, желтый, красный цвет, несколько иконок со статусом. Но здесь мы ориентируемся прежде всего на соответствующую подсветку. Видим, что горит красное обозначение, значит, нужно быстрее уточнять, почему же отказано было в приемке. Статусы документа о приемке в зависимости от, соответственно, этапа звучат по-разному. Документ на подписании. Документ о приемке – должны подписать несколько пользователей. При этом хотя бы один человек еще не поставил подпись. Вот здесь один из ключевых моментов. Со стороны заказчика может быть несколько специалистов, подписантов. У каждого есть электронная подпись. И для того, чтобы одобрить приемку, то есть принять, подписать документ о приемке, каждый из подписантов должен, собственно, поставить свою визу посредством электронной подписи. Пока все специалисты со стороны заказчика не поставят соответствующую подпись, документ будет висеть в статусе «Документ на подписании». Документ направлен заказчику. Участник закупки направил документ и ждет действия со стороны заказчика. Документ доставлен. Документ уже попал к заказчику, но пока заказчик не подтвердил его получение. Здесь тоже есть э, некие даже технические статусы, которые говорят нам о том, что э, документ самой единой информационной системы в личный кабинет заказчика доставлен, но пока заказчик никаких действий по этому документу не предпринял. Такой же статус появится, документ доставлен, когда система доставит уведомление об обжаловании отказа. Был отказ, участник закупки не согласен с тем, что документ о приемке не принял, не подписал заказчик, направил соответствующее уведомление об обжаловании отказа. Его также рассматривает заказчик. Документ на рассмотрении. Заказчик в личном кабинете формирует извещение, что получил документ о приемке. То есть вот такие вот технические этапы, которые, собственно, для нас особого значения не имеют, но вот тем не менее статус будет постоянно меняться и важно понимать, что означает тот или иной статус электронного документа о приемке уведомление об обжаловании отказа ожидает отзыва. Передумали обжаловать решение заказчика, составили есть уведомления. То есть, та ситуация, когда заказчик отказал в приемке товара, составил соответствующий акт отказа направил в адрес поставщика, участник закупки Изначально решил обжаловать действия заказчика, направил соответствующее уведомление посредством своего личного кабинета единой информационной системы, но потом по какой-то причине передумал обжаловать отказ. Такой, даже такую ситуацию предусмотрели и возможен выход из нее при помощи опять же, личного кабинета единой информационной системы. Ошибка доставки. Никто не исключает ошибок, тем более в работе единой информационной системы, поэтому и такой статус документа о приемке тоже предусмотрен. Документ не дошел до личного кабинета заказчика. В документе ошибки заказчик не направил извещение, что получил документ. Соответственно, здесь... Пробуем отправить документ повторно и уже ждем смены статуса. Если вновь ошибка доставки, либо изначально ошибка доставки, и вы повторно не хотите направлять документ, желаете уточнить, в чем же причина, то, соответственно, обращаемся в техподдержку единой информационной системы. Но лучше все-таки попробовать повторно направить. Отказано при рассмотрении. Заказчик рассмотрел документ и сформировал уведомление об уточнении. Отказано при приемке. Заказчик отказал в приемке. Ну, соответственно, красного цвета будет данное уведомление. Тот же статус получит уведомление об обжаловании, которое не дошло до заказчика или ушло с ошибкой. Если заказчик частично принял товар, знак будет зеленым. Здесь вот э, тоже предусмотрено соответствующее э, частичное. Приемка, и соответствующий статус будет указан. Отказано в приемке, но уведомление будет зеленым. И соответствующий пояснительный текст будет в уведомлении указан. на уведомление о намерении обжаловать отказ. Запрос на отзыв успешно дошел до личного кабинета заказчика. И, соответственно, ждем уже дальнейших действий. Подписано. Заказчик подписал документ о приемке без замечаний или принял к учету счет-фактуру. При этом извещение о решении заказчика дошло до личного кабинета поставщика. То есть, собственно, вот здесь вот э, самый, наверное, благоприятный статус документа о приемке для участника, когда все прошло без замечаний, документ подписан. И э, после, соответственно, подписания документа о приемке мы уже начинаем исчислять срок для оплаты. Вот Это тоже один из важнейших ключевых моментов. То есть фактом э, приемки товара на сегодняшний день э, при использовании бумажных документов и в дальнейшем при уже повсеместном использовании электронного актирования будет считаться не факт, э, э, самой поставки, а именно факт подписания документов в личном кабинете. И от этого времени будет отчитываться период для оплаты товаров, работы, услуг. Напомню, на сегодняшний день это 15 рабочих дней, если закупка для СМП Сонка по 30-й статье, и это 30 рабочих дней, если закупка для всех без преимуществ для отдельных категорий. Так, идем дальше. А, вот здесь вот демонстрирую, что по контракту у нас а, по премьеру было несколько, с учетом этапа исполнения контракта, несколько документов. Причем вот здесь фактически еще вот когда эти слайды а, были сделаны, а, как такового понятия этап исполнения контракта в законе не звучало, ну и не звучит до конца этого года. А вот уже с 2022 года мы будем в случае наличия каких-либо расхождений с пониманием этапа со стороны заказчика, соответственно, обращаться непосредственно к тексту, к тексту закона номер 360, где фигурирует понятие этап исполнения контракта. Все выставленные документы, вот здесь вот обратите внимание, напротив документов, где у нас значок принтера, указаны обозначения, которые нам тоже говорят о том, какой именно статус у того или иного документа. Статус документа, видите, зеленым подсвечен означает, что документ подписан. И вот здесь, вот, где принтер, иконка принтера слева от иконки принтера, еще есть ключик в кружке, и вот здесь вот, ну, наверное, на презентации не очень хорошо видно, словами озвучу, если ключик полностью очерчен окружностью, то, соответственно, это означает то, что если по документу предусмотрено со стороны заказчика несколько подписантов, все подписанты со своей стороны подписали документ, и, соответственно, статус документа зеленым цветом, документ подписан. Обозначен. Если кружок очерчен не полностью, то есть ключик, точнее, очерчен не полностью, это означает, что кто-то из подписантов пока еще свое действие по подписи, документа о приемке не выполнил. То есть, вот такие вот обозначения, конечно, я думаю, что на практике, наверное, они достаточно легко будут запоминаться, ну посмотрим. Вот пиктограммы здесь я привожу на слайде более наглядным, в увеличенном виде. Документ частично подписан и документ полностью подписан. Вот такие вот статусы мы можем встретить на практике. В случае, если по документу получен ответ заказчика, в составе которого на вкладке «Прочие начисления» в блоках информация о начислении неустойки штрафы, либо применяется пеня, и уменьшение суммы оплаты и, или информация о налогах, уплачив... налоговых взносах, которые уплачиваются заказчиком за физическое лицо, указана хотя бы одна запись. На списковой форме реестра справа от суммы документа отображается пиктограмма, при наведении на которую отображается подсказка. Сумма оплаты будет уменьшена на и соответствующее значение. Здесь вы тоже будьте внимательны, и, соответственно, если применимо это к вашему документу о приемке, то сумму оплаты вы получите за вычетом той суммы, которая здесь будет указана. Конечно, лучше, чтобы полностью сумма по выставленным документам поступала на счет. Так, здесь мы с вами уже собственно, разобрали, как мы создаем документы э, о приемке. Вот здесь как раз на слайде мы видим возможный выбор э, создать документ о приемке, создать счет фактуру, загрузить документы с файла. Те три варианта, которые я ранее озвучивала. Сам документ о приемке состоит из следующих разделов. Общая информация, контрагенты, товары, работы, услуги сведения по товарам, работам, услугам, подписанты, дополнительные документы и подписание. То есть последовательно мы со своей стороны уточняем, какие разделы не заполнены и заполняем необходимую информацию. Частично, начиная с общей информации сведения, будут заполнены основании данных контракта. Впоследствии предполагается, что участник и заказчик будут в документе о приемке по минимуму указывать информацию. Это как раз будет реализовано в том случае, когда мы уже будем полностью переведены на типовые контракты, и, соответственно, и заказчик, и участник закупки, когда будут работать полностью с контрактами в единой информационной системе, потому что сейчас 50 на 50, заказчик работает в ЕИС, участник с использованием электронной площадки, работает с контрактом. Но вот тем не менее, однозначно в этом плане будущее для нас не за горами по полностью электронным контрактам и оплатам, поэтому ну, будем надеяться, что действительно бумажной волокиты станет меньше. Электронный акт в единой информационной системе был разработан на основе уже существующего УПД, но сам электронный акт не является идентичной формой универсального передаточного документа имеет расширенное значение с учетом а, специфики электронного контракта вместе с передачей товара заказчику передается заполненный акт из единой информационной системы на бумажном носителе вот здесь вот тоже важный такой момент но а, впоследствии конечно все это наверное а станет таким неким рудиментом и без э, обойдемся бумажных документов, но тем не менее. На сегодняшний день и заказчики э, нередко все-таки просят бумажные э, документы, ну и поставщикам по-прежнему документы для отчетности нужны. Электронный акт включает в себя ИКЗ, идентификационный код закупки, наименование заказчика, его местонахождение, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнение работы, оказания услуги. Информацию о поставщике в соответствии с частью первой статьи 43, сведения по товару, это единица измерения товара, наименование поставляемого товара, либо выполняемая работа оказываемой услуги. Сведения обязательно по стране происхождения товара, сведения о количестве поставляемого товара, стоимость исполненных обязательств с указанием цены за единицу товара. То есть Таким образом, если речь идет про отдельный этап, то эта стоимость будет отдельного этапа исполнения контракта. И иные сведения также можно в документе о приемке указать. Сведения по контракту. Дублируется информация из соответствующего контракта в документ о приемке. Информация о контракте, сведения по номеру контракта, по дате заключения контракта по идентификатору контракта, то есть и идентификатор контракта, и привязка идет к закупке, то есть чуть ниже мы видим длинный код, это ИКЗ, идентификационный код закупки. Далее, часть информации является обязательной, поэтому без заполнения этих сведений документа приемки отправить будет нельзя. Те сведения, которые нужно обязательно заполнить поставщику и заказчику, они отмечены звездочками. Это порядковый номер документа о приемке указывает участник. Дата составления документа о приемке выбираем из календаря, указываем дату. Соответственно, по поставщику, по участнику информация будет здесь уже на основании данных личного кабинета заполнена. Отдельно ничего заполнять не нужно. Можно прикрепить документы, которые являются неотъемлемой частью формируемого документа о приемке, имеющие юридическую значимость. То есть будьте внимательны. Те документы, которые вы прикрепляете дополнительно, они также будут рассматриваться заказчиком. Далее. Документ, который по итогу сформировали, выглядит вот таким вот образом. Здесь мы с вами... Берем именно титул поставщика, то есть три основных блока. Титул поставщика, титул заказчика, сведения по документу о приемке. После заполнения при выводе печатной формы документ выглядит таким вот образом. Статус документа закодирован и ниже дается расшифровка статусов. Документ о приемке акт и счет фактура, либо э, код под номером два документ о приемке акт. Далее. Заполнили сведения, направили информацию в адрес заказчика посредством функционала единой информационной системы. Далее. Заказчик со своей стороны у него будет три доступных действия. В случае, если обнаружены ошибки в документе о приемке, необходимо исправить. Ошибки. то есть поставщика попросят исправить ошибки. Опять же, все это происходит через функционал единой информационной системы, не при личном общении, не по телефону. Важно все эти действия зафиксировать в ЕИС. Если заказчик на словах попросит исправить документ, но при этом документ будет находиться на стороне заказчика в личном кабинете участника закупки, не будет возможности сведения исправить. Продукцию примут полностью или частично, то есть документ о приемке будет указан как принятым, подписанным, э, уточнение будет по документу, но тем не менее будет указано, что, например, э, товары, работы, услуги приняты частично. Или э, третий вариант неблагоприятный, заказчик отказал в приемке. Если заказчик отказывается принимать товар, то у поставщика есть два варианта развития дальнейших событий. Исправить замечания устранить эти замечания, но опять же при условии, что документ возвращен уже поставщику, и осуществить поставку в соответствии с условиями договора и заново направить акт в адрес заказчика посредством опять же функционала ЕИС, то есть никаких здесь опять же бумажных документов не предусмотрено. Или, если вы не согласны с тем, что заказчик не принял товар, не подписал документы о приемке, обжаловать действия заказчика. Обжалуем через функционал, опять же, единой информационной системы. И э, иной вариант, когда у нас документы, точнее, товары, работы, услуги приняты частично, открываем акт со статусом товары, работы, услуги приняты э, с расхождениями, э, претензии к, Соответственно, открываем данный акт, создаем корректировочный документ с учетом замечаний заказчика, направляем корректировку заказчику на утверждение, заказчик утверждает и реализуем поставку. Разъяснение Минфина в электроприемке. Министерство финансов на своем официальном сайте опубликовало письмо, в котором сообщило, что заказчикам ГРБС по утвержденному списку и подведомственным им получателям средств нужно включать контракт в об электронной переемке, о чем я уже говорила в начале нашего вебинара. Здесь ключевой момент заключается в том, что это обязанность заказчика изначально предусматривать обмен документами о приемке в электронном формате. Поэтому даже если заказчик относится к этому списку, но по своей какой-то ошибке заказчик не предусмотрел в документах о закупке, в документации, в извещении, в проекте контракта, сведения о том, что обмен дальнейшими документами о приемке будет происходить в электронном формате. Здесь, естественно, поставщику со своей стороны инициировать разбирательство по этому вопросу, я думаю, что не стоит. Можно, конечно, но наверняка пока еще немного желающих, кто... Действительно хочет собственно, по собственной инициативе заниматься обменом документами в электронном формате, потому что действительно есть и технические сложности, и не до конца понятно, что может, какая ошибка может получиться по собственно, тем или иным действиям, по результату. В письме от 22 июня текущего года Минфин указывает, что заказчики из перечня подведомственные получатели бюджетных средств должны прописывать обязательно возможность электронной приемки не только в проекте контракта, но и в извещении о закупке. А здесь, конечно же, вот если вы, например, ознакомились с документацией о закупке, с извещением еще на этапе принятие решения, участвовать, не участвовать в закупке, решили поучаствовать в процедуре. И, например, вы нашли расхождение, что заказчик не указал, например, сведения о том, что документами обмениваетесь по результату в электронном формате в извещении. Можно направить соответствующее письмо в виде запроса на разъяснение заказчику. И обязательно я рекомендую дать реквизиты соответствующих документов, что это не ваше личное мнение, а есть соответствующие разъяснения Минфин. На сайте единой информационной системы сообщили, что такое требование распространяется на закупки, которые заказчики размещают в ЕИС, а также на контракты с единственным поставщиком. То есть когда речь идет про ОГРБС, про подведомственные организации, Здесь речь идет о том, что обмениваться документами в электронном формате необходимо не только по конкурентным процедурам, но и при заключении, при исполнении дальнейшем контрактов единственным поставщиком. При этом заказчикам не нужно самостоятельно разрабатывать формы документов, здесь ничего не нужно выдумывать, все уже есть в единой информационной системе. Достаточно... Условно говоря, нажать соответствующую галочку при а, публикации самой закупки и включить соответствующие условия в извещение о проведении процедуры и а, в проект контракта. Форма самих документов а, уже есть в единой информационной системе, можно в инструкциях формы найти. То есть, если, например, пока вы еще с этим вопросом не сталкивались, но хотите уже заранее подготовиться, изучить вопрос, Соответственно, можно посмотреть, какие вообще могут встречаться формы документов в зависимости от отраслевой специфики контракта. То есть, конечно же, сами формы документов, например, постройки и по поставке товаров, они будут отличаться. Такая вот информация была подготовлена мной на сегодняшний вебинар. Сейчас я перехожу к нашим вопросам. Если счет фактура не заполняется при оказании медицинской услуги, значит вы ее не заполняете. То есть вы заполняете только в данном случае акт и не заполняете те документы, счет фактуру именно, которые к вам не относятся. Но в дальнейшем, я уже говорю здесь про перспективу 2022 года абсолютно по всем отраслям по всем видам товаров, работ, услуг будут применяться исключительно электронные документы. Так, если до сегодня предлагается вести через свою систему, например, диадок, вот здесь важен вот этот вопрос. Учитывать и понимать для себя, что э, электронная система ЭДО – это одно, их на рынке очень-очень много. Есть те заказчики, которые применяют, э, помимо своей какой-то собственной региональной системы, применяют систему электронного документооборота. Это не является система, которая исключает необходимость использования функционала ЕИС. То есть ЭДО – это одно, а единая информационная система с электронным актированием – это совершенно другое. И нужно будет с 2022 года уже обмениваться документами при помощи именно единой информационной системы. И сегодня уже это актуально там, где заказчик требования об электронных документах установил. Если, например, с одной из... Систем ЭДО, электронного документа оборота, впоследствии будет интеграция единой информационной системы, то да, конечно же, можно будет э, все действия выполнять в ЭДО по выставлению электронных документов. Так, по поводу интеграции из 1 с Вот здесь вот пока э, те разъяснения, которые я нашла э, на сайте Единой информационной системы, нам, э, разъяснения говорят нам о том, что можно только вот единственное использовать выгрузку из XML-файлов. Пока, пока, к сожалению, других э, вариантов нет. Да, вот очень интересный вопрос по поводу одновременности поставки и выгрузки документов. Я предполагаю, что как и вы наверняка думаете, что законодатель в какой-то мере, наверное, оторван от реальности, но вот если обратиться к тексту непосредственно самого закона, то да, предполагается таким образом, что Одновременно происходит и выставление документов, и, собственно, поставка, осуществление поставки. Вот здесь на практике все, естественно, не так просто. и Я бы рекомендовала в один день по возможности выставить документы и осуществить поставку. То есть, если у вас есть уже выставленные документы, они находятся на стороне заказчика, в этот же день вы осуществляете поставку изначально договариваетесь, что вы привозите в такой-то день, в такой-то час, и, соответственно, параллельно занимаетесь документами. По-другому, к сожалению, никак. Так, ну вот отдельно я вижу вопросы по... по лекарственным препаратам. К сожалению, у меня на слайде нет такой информации по выставлению актов в рамках отдельных отраслей. Но так, мы с вами следующим образом поступим. У меня есть этот материал. Я вышлю вам образцы документов на электронную почту. Да, материалы для семинара будут доступны для скачивания, будет э, доступна и запись э, вебинара, и будет доступна презентация. Какая взаимосвязь с порталом ПИК? Портал исполнения контрактов в этом случае это э, отдельный портал. Используем мы в том случае, соответственно, если заказчик тоже использует ПИК, но а выставление документов пока мы занимаемся этим единой информационной системе. Если будет дальнейшая интеграция, то, соответственно, можно будет выполнить действие, например, только в самом портале. Так, вот формулировка. Если в контракте указано, что формирование подписания акта по контракту возможно в форме электронного документа, здесь, скорее всего, речь идет про типовую формулировку. Если более вы нигде по тексту не встречаете, то я бы поступила следующим образом. Этап исполнения контракта. Вы заходите, проверяете в личный кабинет единой информационной системы Ваш контракт, если нет доступности формирования документов в электронном виде, вы вставляете обычные документы, обычные бумажные документы. Вот сама формулировка именно в таком виде, это типовая формулировка, которая не говорит о том, что именно по этому контракту составляются документы посредством электронного держать связь и хотя бы ориентироваться не по минутам, не по часам, а ориентироваться на конкретный день. В определенный день происходит отгрузка, в этот же день вы выставляете электронные документы и, соответственно, инфор информируете об этом заказчика. Ну, заказчик, он и так увидит документы, но здесь уже на этом этапе можно будет общаться и, соответственно, Лучше дополнительно все же проинформировать заказчика. Так. По поводу лекарственных препаратов посмотрю, какие у меня есть слайды, материалы, и отдельно вам информацию вышлю. Остальные вопросы, насколько я вижу, вроде бы как все разъяснены. Больше вопросов нет. В таком случае мы с вами переходим к завершению нашего вебинара. Благодарю вас за внимание, благодарю, что вы пришли, посещаете наше мероприятие. Большое спасибо всем, всего доброго, до свидания.